Ты мультики-то выключи. Здравствуйте! Сегодня у нас 9 марта 2020 года, канал народовластия. программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, у меня на связи Евгений, привет! Всем привет! Привет, Слава! Так, как слышно, как видно, напишите. Вроде у нас поправилось со связью, так что все нормально. Дядя Слав, сегодня... Эксперта Финшуй смотрел, очень многие события предсказал мужик. И сегодня в новом видео сказал, что сказочный отойдет в мир иной этим летом. Не ждем, а готовимся. Ну не знаю, мы сами тут эксперты и сами что только не предсказывали. да, Поэтому посмотрим, кто куда отойдет. Я не против. И главная новость сегодня, конечно, это я знаю, у Нины Сарапульцева день рождения, мы ее поздравляем от всей души, так что привет и поздравляю. Да. Так, слышно и видно, все отлично, отлично. Все подумали про, про нефть, наверное. Да, да, да какая Ладно, нефть, ну про нефть это разве для нас новость? Для... Про нефть, про рубль это не новость. это то, о чем мы всегда говорим и продолжаем говорить, потому что любой кризис отражается... На как раз вот на рубле, да, на нефти и, и так далее. Вот я могу пример вам привести 8 марта 2012 года. Написано это мной написано. Ну, там про НТВ про Горбачева писали, Горбачеву не понравились президентские выборы, помните, в 2012 году. Я пишу, я рад, еще больше буду рад, когда узнаю, что Ельцину ну, не понравилось в аду, а Путину на колу. Это я, обратите внимание, 8 марта 2012 года написал, а, и... Путин ждет от нее, ну то есть от оппозиции конструктивной программы. Я пишу, единственная конструктивная программа это Россия без Путина. И так далее. То есть, все это повторяется, все это продолжается, нет ничего нового. Да, тут вот себя чувствуешь царем Соломоном, когда вот э, говоришь про то, что должно вот-вот случиться по ветре. Да, в конце концов случается, да, причем именно такое, о котором думали, именно пандемия, там, нефть, рубль и так далее, все это уже не очень интересно, поэтому, нет, это очень интересно, но это не удивляет нас. Поэтому хотел, Жень, с тобой поговорить, что там происходит в Соединенных Штатах, по, по всему миру. В общем, все, что ты знаешь о коронавирусе, о кризисе, связанном с коронавирусом, и на самом деле с тем, кризис, связан с тем, что уходит эпоха капитализма, она должна трансформироваться, эпоха э нефти, эпоха газа, эпоха машин которые не думают сами и у которых есть рычаги. Вот, наверное, правильно. Эпоха машин, у которых есть рычаги. Вот она уходит. И появляется эпоха машин, у которых есть мозги. Так что я слушаю тебя. Ну Ничего особенного не произошло. Если бы ты не упомянул коронавирус, я бы и не знал, что он оказывается здесь происходит. То есть у нас ничего не изменилось. Если не включать телевизор, не слушать радио, то... Народ ходит, работает, все функционирует, почта ездит, мусорные машины сегодня приезжали, все забрали. Но такие небольшие намеки, что такая паника медленно начинается есть. То есть, если ты помнишь, я когда 3-4 недели назад мы с тобой только начали разговаривать насчет коронавируса, вот этот CDC, который у нас такой считается санэпидстанцией центральной в Америке, говорил, что... Типа никаких проблем нету, Масками можно не пользоваться. Но масками уже можно не пользоваться, потому что их просто нет в продаже. <режит> <режит> Тупо. Вот. Причем это где-то 2-3 недели назад случилось. На Амазоне маски стоят что-то за 20 штук. Масок там за 100 долларов уже. В фармацеях их, их вообще не купить. Вот. И все разводят только руками. Ну в больнице я вот был на дежурстве всю прошлую неделю. В больнице все прекрасно. Маски, пожалуйста. Но я смотрю так, народ... Когда идет больных смотреть, вместо двух масок три-четыре возьмет, так случайно в карман положит. Кто знает, может и пригодится. Да, ну, вот, вот... А на самом деле, я, я не знаю, ты меня попросил а, посмотреть, что там а, этот Трамп в Твиттере натвитил сегодня. Я даже не знал, там, пока ты мне не сказал. Но чем анализировать там какие-то медиа, которые его анализируют, да. я думаю, лучше дать слово самому. Товарищу Трампу, его твиттеру, я просто зачитаю его твиты, переведу как смогу. То есть вот у него первый твит So much fake news Так много э, поддельных новостей. Второй твит Отлично для э, consumer, ну, для пользователя э, Долларовый gasoline price coming down. Прайс на нефть и на бензин упадет. Третий твит Saudi Arabia and Russia arguing over the price and flow of oil. Саудовская Аравия и Россия э, спорят насчет цен на нефть. Это, that and the fake news, поддельные новости, причина, the reason for the market drop, для того, чтобы грохнулся market. То есть он намекает на то, что это сплошные спекуляции, никакой э, на самом деле адекватной причины для такого э, падения там, индексов не существует. Ну вот последний So last year, то есть последний год, 37,000 Americans died from the common flu. 37,000 американцев умерло от обычного гриппа в прошлом году. It averages between 27 and 70,000 per year. То есть uh, в среднем 27 тысяч 70 тысяч в год умирает от обычного гриппа. Nothing... Is shut down, ничто не закрыто, life and economy go on, жизнь и экономика процветает, продолжается. At this moment, в этот момент, 546, 546 подтвержденных случаев коронавируса в Америке uh, with 22 death, с 22 смертями. Вот это его вот последний твит. Это вот то, что в реалии было. Я уж не знаю, что там накомментировали фейк в том числе и советские, русские, я их не читаю. Ну, комментировали очень много, конечно, по поводу заявлений Трампа. Ну, вот это вот обыграно заявление по поводу Саудовской Аравии и России. Ну, на самом деле, они должны, российские СМИ, это обыгрывать. Видите, вот какой Путин-то игрок на международном рынке что э, какие-то движения, и вдруг раз, и нефть обрушилась, как слон в посудной лавке, этот Путин, такой он огромный, да, вот как карлик, как они превозносят, это очень смешно, и я понимаю, что Трампу тоже таким образом смешно их потроллить, потому что нападение цен на нефть для США достаточно выгодно, для американской экономики, если кто не понимает, потому что упадут... Цена на бензин, количество рабочих мест еще больше станет, поскольку будет выгодно делать абсолютно все. Но если цена на энергоносители низкая, то выгодно все вообще, вот все, что хотите. Да? Какие-то, да, я не знаю, вещи, которые до этого были очень энергозатратными, становятся, ну, как бы, ну, ерунда там. Можно, можно поделать. Те производства, которые желательно бы вынести, было куда-то там убрать. Да, вот тут же они становятся выгодными. Перемещение грузов дешевеет. Все, все прекрасно работает в этой ситуации. А в России уже сообщили, что не будет снижения цен на бензин, а в результате того, что цена на нефть поднимается, будет подниматься цена на бензин. Представляешь, какая вот загадочная русская душа самая загадочная душа вот этих новых русских сечин и всякое остальное мрази патологически жадных, которые хотят всегда получать бабло. То есть что-то нефть растет, они получают бабло. Нефть падает, они все равно получают бабло и даже еще больше. Вот 8 марта дарили волонтеры всем цветы по всем городам такая акция. Да, на следующий день подарили рубль, который слабее и слабее становится, да, вот его вот рисуют в инвалидной коляске, а то в виде вообще креста. И в конце концов сейчас вот совершенно непонятная ситуация. Я так понимаю, что нефть упала до 31, бренд имеется в виду, потом поднялась чуть-чуть, да сейчас ну а с рублем будет все ясно завтра вы же понимаете, черный вторник он и в Африке черный вторник всегда в понедельник ничего не ясно, в понедельник все пытаются держаться за рычаги там что-то дергать, а вот во вторник в среду ли уже тогда все случается поэтому посмотрим завтрашний день вот по поводу коронавируса в России. Знаешь, что интересно? То есть люди должны сами себя изолировать. Команда такая пришла. Но вести их некуда в связи с оптимизацией. Там Лиза Пескова заболела, вызвала скорую помощь. А скорая помощь к ней не приехала, Сказали, пожелали ей здоровья. Просили не приехала ли она из Италии или из Китая. Она сказала, откуда она приехала. Я уж не знаю, наверное, из Парижа. Вот. И к ней не приехали, ну а скажешь, чем черт не шутит, нафиг она нужна, пусть ее папа лечит. Видишь, я думаю, что не только к Лизе не приехали, вообще сейчас прекратят ездить на вызовы, какой смысл. И вот э, уже расписали, кого в Москве касается самоизоляция, то есть целый список дали, кто должен сам себя изолировать. Ну, видишь, люди должны себя сами изолировать, сами лечить, сами потом хоронить, а бабло, то, которое от национальных богатств, сами будут делить путинцы. Вот Голикова назвала раздутой панику из-за коронавируса, это она еще паники не видела, то, -то, то ли еще будет, И нам, в общем-то... Понятно, что как определенным людям фильтрующийся вирус ящера помог, может помочь вот этот вирус коронавирус, да, только его надо очень четко фильтровать, четко понимать, как работать в СМИ, потому что основной удар от коронавируса нанесет именно через информационный мир. Это война в информационном мире, это вирус, в конце концов, информационного мира, а это не человеческий вирус. Поэтому надо это понимать и соответствующим образом использовать. Поэтому путинцы хватают всех пранкеров, тащут их в тюрьму, сажают на полном серьезе, вот очередного пранкера они там посадили. Почему? Потому что они понимают, что для них это писец. А мы должны этот писец им устраивать, вы же понимаете, тоже... Вот. и пишет, Лиза Песков врет это классно если она врет и пусть она врет, это хорошо что нам не приходится врать, пусть за нас Лиза Песков врет она в нашу пользу врет ну и пусть врет в нашу пользу мы не врем, мы говорим правду пусть Лиза Песков врет в нашу пользу, а то что от этого, это же классно и надо заставлять их врать в свою пользу а самим говорить правду в этом наша сила. Сила в правде. Причем она не понимает, какую она на самом деле бомбу бросила вот этим своим сообщением, якобы такая возмущенная. На самом деле она показала, значит, все недостатки. И то, что самое главное, там перефразируя, знаешь, 12, не знаю, теленок», что вирус не знает а, пощады ни к женщинам, ни к детям, не к подпольным советским миллионерам. Очень хорошо, потому они немножко трясутся за твою задницу. Уж если Пескову не смогли вылечить, то же... да, -да, -да. Как -то Вот, и Захаров сказал, что график меняется у МИДа, у МИДа сильно сменился график, не хотят они в ящик задвинуться. Я так понимаю, Лавров прикинул возрастную группу, которая отъезжает в мир иной, скажет «Так, мы в группе риска», так это называется, и все, и решил устраниться немножко». Да, вспоминаю вот этот а, про фильтрующийся вирус ящера из этого из этой Кавказской пленцы был, по-моему, да, фильм. Да, да. Там, там же помнишь они говорили там особенно там, а люди, кто курит, алкоголь, да, да, да алкоголь. Вот. это как раз вся наша так называемая элита. Никотином, алкоголем и с слишком разными нехорошими, да, вот. Конечно, да. Еще кокаин там в придачу и Сейчас мы по поводу поговорим. Кокаин – это очень смешно. Ты уже слышал? Нет. Ну, был фейк такой вброшен, а может и не фейк, что ну, вначале исследователи сказали, что вирус не пристает к курильщикам. Вроде слышал, да. Да, вспоминает. но это не фейк. А потом сразу же ну, на этой волне люди пошли, наверное... Дальше и сказали, особенно не пристает к тем, кто нюхает кокаин и прочую дурью употребляет. Вот это особенно к ним не пристает. Но потом какие-то американцы очень быстро прочухали это и начали везде кричать на всех значит, источниках, на всех ресурсах, что это неправда, что кокос ни в коем случае никак не мешает этому вирусу, а то скажет, сейчас начнется, лечиться начнут. Конечно, ты по поставил, сразу представляешь, какие продажи вырастут. Вот, и Вячеслав, при вашей власти будет Политбюро ЦК? Вы знаете, я сделаю все э, в моих силах, чтобы не при моей власти, и вообще никогда больше в России не было никаких Политбюро ЦК. Вот это, за, за, за, на том стою и не могу иначе, как Лютер говорил, и Италия вышла на первое место по смерти от коронавируса, и вот масса по этому поводу разговоров, то есть ну, основные мысли какие, что в Италии очень много людей старых, в отличие, допустим, от Китая, да, где, в общем-то, до, до старости многие не дожили по причине... Ну, относительно, я имею в виду, количество молодого и старого населения в процентном отношении, ну, по причине того, что они еще там в 60-е, в конце 50-х, 60-е умерли от голода, и там кто-кто послабее там в Китае, да. На самом деле, я думаю, дело не в этом, на самом деле дело в статистике. Ну, в, в Италии можно скрыть смерть. Можно не записать умершего от коронавируса как умершим от, я не знаю, там, чего, от сердца, там, от инфаркта, инсульта? Ну, конечно, нет. А в Италии нельзя. А в Китае можно вообще его не записать? Ну, хоть смысл, да, там их, этих людей-то столько, что и власть Сидзенпина, который может принять там политбюро любое решение, сказать, так, ну, мы там две трети не записываем. Вот такие вот дела. Но вот тут интересный вопрос тогда возникает, спрашивают, а что же тогда в Германии так мало умирают? Вот действительно количество умерших в Германии пока э, объявлено как ноль. Да, то есть если в, во Франции там это около 20 человек, 23, если так уж точно, да, в Италии уже за 200, самое большое количество, конечно, в процентном отношении, то есть это почти 5% от всех заболевших, можете представить. Это как чума, а что сейчас чумой бы заболели, наверное, 5% бы не было, вылечили бы большую часть. И вот какие мысли на этот счет, Жень? — Самые простые. Это же арийская нация. Гитлер их всех отфильтровал, они теперь не восприимчивы Ну да, кстати, да, прошла война. То есть ты прав, наверное, это действительно естественный отбор. То есть все слабые. Вначале, представляешь, война, потом оккупация, потом... В общем-то, восстановление, так скажем, тоже, когда нация питалась почти 20 лет одними бананами. Вот это тоже, кстати, надо учесть. Ну, представляешь, вся западная Германия кушала только бананы 20 лет, вообще больше не было практически, ни хрена, потому что они были дешевле картошки. Это потом только, когда жить стали лучше, что-то начали другое есть, а потом еще Евросоюз, раз – Хлоп и, оказывается, из Колумбии бананы нельзя, которые стоят в 6 раз дешевле картошки, а можно только бананы из Испании, которые дороже картошки, да, и причем норм, нормально дороже, там вначале чуть ли не в 4 раза, сейчас вот чуть-чуть снизили. В этом отношении, конечно, Франция гениальная страна, у нее есть заморские территории, из которых можно привезти бананы, которые будут дешевле колумбийских, стоить причем в разы, даже дешевле самых дешевых, поэтому, конечно, выигрывает значительно в этом отношении, но французы не питались никогда бананами, они привыкли жить на широкую ногу, так что, да. да. Я думаю, скорее всего, конечно, там есть какое-то более приземленное объяснение, что либо еще просто не началось, либо они еще там свои анализаторы не все включили по полной программе. Там у них тоже иммигрантов полно, эти должны болеть. Ну вот пишут два человека сегодня, да, ну вот было, было такое сообщение, что вроде как двое есть, но вы понимаете, это не та цифра, когда начинается пандемии, то есть она как-то должна, ну, в рамках всех тех цифр, которые в других странах есть. Жуткий Мальцев пишет, а чем же я жуткий, интересно. Я не знаю. Не знаю, чем я жуткий. В Таиланде роботы ухаживают за больными коронавирусом. В общем-то, это та тема, которая во всех фантастических фильмах, да, что в связи с тем, что человечество очень уязвимо, люди пересаживаются на аватаров. То есть помнишь массу фильмов на эту тему о создании аватара, который живет полноценной жизнью вместо человека, а человек где-то там в этот момент лежит в каком-то колпаке, весь какой-то толстый, старый, Морщинистый, лохматый. Аватар такой весь хороший, такой причесанный, но помаженный. Все у него хорошо. И не заболевает он никаким коронавирусом. Вот. И. Суррогаты, помнишь фильм был с Брюсом Уиллисом и Розамундой Пайк? Да, да, да. Так, да, я и помню как раз, да. вот я, я, Наверное, этот же фильм и вспоминаю. И вот оперативный штаб московский э, объявил рейсы, с которых, которыми летели люди. Это 26, 20 числа Милан-Москва, 22 Москва-Мюнхен. Почему Москва-Мюнхен? 26-го Мюнхен, Москва, 24-го Кишинев, Москва и так далее, 29-го, 1-го из Вероны. Вот И все, кто летел, должны позвонить в скорую помощь, к ним приедут, возьмут анализы. Я вообще не понимаю, вот ты мне объясни, зачем это делается. Список граждан, которые там летели, есть. Паспорта их есть, установочные данные все есть, прописка есть, все есть, то есть можно тихо приехать к этим гражданам, спокойно, здравствуйте, граждане, вот мы такие тут замечательные блять, в районе, эпидемия ящура, да, помнишь, карантин, и все, спокойно раскладывают их, делают все, что там положено, то есть как в том фильме, и никакой огласки. Зачем они, вот, начиная с 3 числа, по всем СМИ вывешивают вот эти данные, какие э, рейсы, и кто должен обратиться, за каким хреном это делается, я не понимаю. То есть они рассказывают про фейки, про то, что нужно эту информацию гасить, и вдруг сами этот оперативный штаб вывешивает эту информацию. Может быть, этот оперативный штаб хочет показать, как он... Работает плодотворно, там не покладая рук, вот твои мысли, ты врач, такие вещи. Я думаю, так и есть, да. То есть, с одной стороны, они ужасно боятся вот этого бесконтрольного панического состояния, с другой стороны, им нужно показать народу, что у них все, знаешь, под, под контролем, что они держат руку на пульсе, как говорится. Я тебе могу рассказать, как в Америке с этим происходит. То есть, у них, вот, допустим, пролетаешь ты, если ты пролетаешь из Ирана, из Италии и из Китая, если ты не американский гражданин, тебя развернут, скорее всего, просто отправят, откуда ты прилетел. Если ты американский гражданин, конечно, ничего с тобой сделать не могут, но э, тебя начинают проверять, задают вопросики всякие, <смех> насморк, кашель, температура и так далее тому подобное. Вот. Вроде, если у тебя этого ничего нет, тебе дают въезд э, в страну. Но ты должен там, в течение 12-14 дней, ну, как обычный инкубационный период, никуда не вылазить, сидеть у себя на квартире. Это только в случае, если ты вернул как бы, само, вот, то, что называется самокарантинизация. Вот, если у тебя симптомы какой то значит, инфекционного заболевания, то тогда тебя просто тупо прямо здесь в карантин определяют на, на 14 дней. Тут туристы на круизном лайнере под Лос-Анджелесом стояли, там, по-моему, их тысячи человек, в общем, их начали, по-моему, эвакуировать сейчас, то же самое, то есть от трех до четырех тысяч развезут по всем военным базам и местным госпиталям, будут две недели держать, никому там не дадут с ними поздороваться, не поручикаться, ничего. А команду, то есть там, по-моему, чуть ли не полторы тысячи команды, ее оставят на этом корабле, потому что они представители там разных стран. Часто, кстати, из Беларуси я встречал там на круизных кораблях, ребята работали. И их будут две недели держать на внешнем рейде. Ну чумной корабль, это классика вообще. Чумные корабли. Вот. вот сейчас такой чумной корабль находится на, на Ниле. Где-то там по реке Нил плавает такой чумной корабль, там тоже больные и тоже э, те, кто сидит в карантине, представляешь, то есть, ну, карантинные мероприятия на том корабле совсем тухлые, представляешь, это речной корабль битком набитый людьми, и там никаких абсолютно условий, общая системы кондиционирования, ну, то есть, чумные корабли, да, такие классические, которые раньше, раньше, если они не подавали сигнала, помнишь, как, как с ними разбирались, просто запускали брандер, на, ну, горячий, как будто голящую лодку со смолой, со всякой херней. То есть э, вы, вывешивали чумной флаг, а люди наблюдали там, ну, там, день нормально, там что-то поднимают, какие-то флаги. В тот склянки бьют, второй. Потом склянки перестали бить, потом раз не подняли, два не подняли, ну все, пора туда. Брандер засылают, все поджигают. И я думаю, что вот. Почти-почти так, почти так, все. И, значит, Папа Римский впервые проповедь по интернету из-за коронавируса ведет. В Ватикане люди заболели. Ну, Папа болел чем-то, но, но не коронавирусом. Это как у меня прям. Ну, вчера, да, в ночь, в ночь на 8 марта вдруг... Насморк изо всех ноздрей полилось да, в два ручья, и я думаю, ну нормально, смотрю, температура что-то поднимается, думаю, ну привет, коронавирус. Ну, я быстро всяких таблеток объелся вкусных, да, и потом оказалось, что у меня температура 35,3. Я даже не понял, как это я так умудрился с температурой поступить. Но ну, все, проснулся вроде как огурец, не ни насморка, ничего. Поэтому, наверное, у Папы Римского то же самое было, но представляешь, в современных условиях, насколько это так. Раз нормально сопли полились, думаешь, е -мое. ну конечно, не о себе думаешь, думаешь прежде всего о детях, о тех, кто окружает тебя, что всех перезаражаешь. Вот ВОЗ рассеял миф о пользе кокаина и чеснока против коронавируса. То есть, рассказали, что надо засыпать в ноздри кокаин или засовывать дольку чеснока, и все будет прекрасно. Ну а, собственно, вот раньше же так и поступали. Ты же помнишь это исторический факт, я думаю, что некоторые а, там в Америке живы еще кто помнит эти события, когда. До 1929 -го года в Соединенных Штатах можно было... Ну, были таблетки героина, таблетки морфина, таблетки кокаина. Любая домашняя хозяйка имела здоровенную банку чего-то, ну что она предпочитала, и давала это от, от любой болезни. Башка болит на тебе таблетку морфина, там живот болит на тебе таблетку морфина и так далее. То есть это, это норма была. И раньше вообще все вот там... Старый французский врачил Луданину Лудан, как он, Луданум да? Луданумом лечили. Ну, помнишь, Вольтера же залечили, ему дали, у него было не сварение, ну уж старенький был, ну, наверное, поджелудочный подсел, а ему как раз от Луданум дали, и все, и привет семье. вот. И вот в двадцать девятом году только, только запретили. И в связи с этим вот сейчас я хотел спросить, но ну сейчас идет э -э, по поводу анаши, по поводу там марихуаны, так, такое послабление, а по поводу каких-то других препаратов ничего не хотят поменять, потому что в составе других, э -э, ну я имею в виду, в виду лекарственных препаратов, как часть этого лекарственного препарата, это же было очень полезно, кадеин. В качестве препарата от кашля. Там, я не знаю, также в качестве, ну, помнишь, пенталгин с кадеином и пенталгин без кадеина. Это, как в Одессе говорят, две большие разницы. Что-нибудь собираются менять в Америке? Да, ну, видишь, опиоиды используются при кашле. Потому что он подавляет вот этот рефлекс, больше ничего. Он никак не влияет ни на иммунную систему, ни на, ни на то, что вызвал кашель, как бы, in the first place. То есть, вот, то есть, такой совсем уже конкретный бронхит. Я помню, мне, мне выписывают тоже какую-то фигню, я посмотрел нифига себе, там, этот талинол number 3, то есть, талинол, с, ну, ацетаминофен с какой-то там опиоидной добавкой. Я обычно такими делами стараюсь не баловаться вообще. Вот, но он подавляет кашель любой конкретно, но именно подавляет кашлевой рефлекс, не, не воздействует на патоген как, как таковой. Нет таких... то Но ну, я стал слышать такие странные вещи, что некоторые... У нас вот тут мужик проезжал по рассеянным склерозам, специалист. Вот, есть такой препарат Абажио называется. Это такая ну, таблетка, она иммуномодулятор. Они каким-то макаром выяснили, что он оказывает какое-то. Ну, видать, там есть больные с рассеянным склерозом, которые подхватили коронавирус. И вот те, кто на Абажи сидели, они, так я понимаю, никто не умер, и какое-то там даже скорейшее выздоровление у них произошло. Но это такие анекдотические пока сведения, то есть стали так возникать странно. Интересно. Ну, действительно, если бы препараты вот.. Апиаты, я имею в виду, не помогали в то время, то никто бы не стал бы их употреблять, и причем в таком количестве по любому поводу. И потом, когда были запреты, ну, наверное, прошло это все тихо и мирно, только потому, что была Великая Депрессия, вот относительно Великой Депрессии. То есть ты не наблюдаешь примет Великой Депрессии, примет мирового кризиса в Соединенных Штатах, да? Да, нет, пока ничего такого, говорю, не видно. То есть рынки, естественно, они как бы ну, упали. Вот. Но многие говорили, что до этого маркет, конечно, раздулся не совсем, как бы нормально, то есть это нормальная коррекция. Ну, а то, что вирус тут еще к этому приплюсовался, ну, будет просидка небольшая, но никаких конкретных, знаешь, показателей, что это такая. Часть финансового кризиса такого глобального нету. То есть, я думаю, 6-12 месяцев это все отобьется назад. Ну да, вот э, цена на нефть упала, народ в сетях счастлив. Вот обрати внимание, э, причем счастливы все. Вата счастлива. Знаешь, почему ВАТ счастлива? Соединенным Штатам писец Ты вот не сидишь там и не знаешь А вот счастливо Потому что им Федоров и вся остальная там шобла Вот это рассказали Что ну Путин опять всех переиграл Всем капец там все победили Всех американцев разнесли Теперь они, они погибли В общем-то И ну остальные думающие часть населения радуется Что писец в общем-то Путинской экономике окончательный, Что рубль падает что нефть упала, и вот совершенно немыслимо, что патриот, настоящий патриот, в настоящий момент, это тот, кто рад путинским вот этим неудачам, потому что Путин оккупант, вроде Путин царь, да, а на самом деле оккупант и подонок, и радоваться его успехам, это не патриотично, а радоваться его поражением это очень патриотично, вот потрясающая ситуация, да? то есть люди рады, чтобы развалилось государство, которое оккупировало их страну, а вообще должно быть единство, то есть всегда хорошо в той стране, в которой государство едино с этой страной, а не высасывает из этой страны последние соки. Я так понимаю, в Штатах вот эти беспредельные запасы сланцевого нефти и газа, и я так понимаю, что при цене 25 долларов за баррель, они еще как бы в плюсе находятся. Вот. А представляешь, если так грохнется до 25 долларов за баррель, у них бюджет... Сверстон, по-моему, там до 40-42 долларов за ну, на самом деле, есть, у, при... них, у них бюджет они верстали из расчет 55, а потом они уже стали говорить все, что угодно. Сейчас они могут сказать, что из расчет 17, как при Ельцине. Да. А, или ты про раз... американцев? Ну, да-да-да. А, про... я думал, ты про этих, про наших. Нет, я, ну, я имею в виду то, что они говорят, что... Типа пусть падает, ну русские, uh -huh. пусть падает, мы типа выживем ä, при любой цене ä, за баррель. А у американцам будет кирдык, потому что при цене 25 долларов за баррель не имеет смысла, ä, ну ä, разработка сланцевых газов и нефти будет дороже ä, 25 долларов. То есть ä, тогда Америки вот из-за этого кирдык. Но Америка, они уже давно социальное государство, они будут качать нефть и газ <приск desenhollant> при любых затратах. Потом они их компенсируют как-нибудь. Никто понят... не понятно Это понятно. Кроме всего прочего, Америка все более зеленеет и зеленеет. И они будут э -э, какие-то биогорючие, угрозы, э -э производите, я думаю, в большом количестве, засеют побольше этим рапсом, они купят у саудитов, и, я думаю, купят с большой скидкой, они купят в Латинской Америке, и тоже с большой скидкой. То есть, американцы... Точно от этого хуже жить не будут. А вот э, экономика, наоборот, будет подстегнута, поскольку, я говорю, низкие цены на бензин дают, дадут возможности шевелиться. Единственное, что может ударить под дых, это вот этот самый коронавирус. Потому что, ну представь, низкая цена на горючее, на нефть, это низкая цена на керосин. Это значит очень выгодно, выгодные авиаперевозки, любые, и пассажирские, и грузовые, но пассажирских все меньше и меньше, потому что люди запуганы этим коронавирусом, и грузовые перевозки товаров тоже меньше, сейчас, так сказать, становится меньше товар, поэтому грузовые перевозки тоже будут сокращаться, поэтому надо посмотреть, как... Вот на примере Америки, как э, будет действовать такой кризис, очень мне это интересно. На примере России тут, тут, в общем, понятный пример, что там писец и все, что так, что двулики анус, да, как не разверни, кругом жопа. Поэтому там никаких примеров и ничего такого, что нас могло бы научить в будущем, да? ну, что не надо так, как вову поступать, мы и в прошлом это знали. А вот Америка нас может научить и многому, кстати. Ну это мы увидим, да. То есть я даже не хочу там ничего прогнозировать и при придумывать. Все это будет все на лицо, потому что явно пандемия сейчас, знаешь, в таком зачаточном состоянии. То есть я думаю к концу весны, началу лет она будет в пике. Вот, когда все уже будут болеть, вот тогда посмотрим, знаешь, действительно какая статистика смертности. Видишь, здесь все хорошо в Америке. Никто это не скрывает, они хотят, конечно, панику, знаешь, к нулю свести. но в то же самое время они не будут закрывать глаза на какие-то реальные потери. То есть это все будет известно. Видишь, там Трамп встретился там, с восьми представителями фармацевтических компаний в понедельник прошлый. Тут же там бюджет выделил 8,3 миллиарда долларов на развитие. То есть они, там, уже выс... у них там этот вирус уже живет в клеточных структурах. Они, я так понимаю, на грани от значит, открытия вакцины, а потом только ее культивация начнется. То есть это время, дело времени. А народу видит, что нужно, нужно что. первые данные, что вакцины есть. Все, тогда паника сразу знаешь, упадет. Да, может быть, там будет 2-3 месяца, пока ее же реально можно сделать в таких промышленных масштабах. Но паника уже точно загасит. То есть я думаю, сейчас основной идет такой э, вектор, это на получение именно вакцины. Пусть хоть в единственном экземпляре. Но чтобы человечество знало, что она существует. Вот спрашивает вопрос. По бронхиту будет ли от одного-двух доков эфирных масел через небулайзер отек легких, разве эти масла не выветриваются в короткое время из легких? Вот. Не имею, честно говоря, понятия, о чем вопрос. Может, Я вы... могу сказать. Как бы да, вот. в этих делах человек опытный лучше всего, я не знаю, достанете или нет, если вы хотите дышать эфирными маслами, это очень эффективно, это супер эффективно. Во-первых, масла должны быть либо чистые, да, либо предназначенные для этого, там будет на английском языке или на латыни написано, можно ли их принимать внутрь, да, узум интернум», да, если там этого нет, то лучше не экспериментировать с тем маслом, где нет. Лучше всего э, ингалятор Махольда, да, вот такая стеклянная трубочка, вот туда опустили в кипяточек и дышите. Там точно вы ничего не, не, не получите. И, и этот э, небулайзер, да, он создает э, вращение и, соответственно, превращает в... Не, в господи... Дисперсия. Ну, дисперсия, да, она, в общем-то, растворенная, да, дисперсия, я хотел сказать, но подумал, что это скорее аэрозоль, аэрозоль, да, и вот э, эта аэрозоль может, конечно, хуже, во-первых, тут там только горячие пары в этом, в Махольда, а здесь... Последствия, я, я не знаю, какое масло будете, лучше не экспериментировать. Если вам нужен небулазер и бронхит, то это туда вы зальете этот физраствор да, и, и накапаете бердуал, и все, и во, бердуал и физраствор, прекрасно. А если дышать маслами Махольда, это раз. И самый простой вообще вариант, но масло придется больше. больше. Если махоль там 2-3-4 капли от силы, да, то берите базью какую-то, наливайте горячей воды, капайте туда капель 10, чего там, эвкалипта, я не знаю, накрывайтесь и дышите. Ну, вода должна быть очень горячей. Если это масло чайного дерева при бронхите во, 5 баллов, то температура воды должна быть... 70 градусов не выше, иначе это все сварится, не будет ничего хорошего. Я извиняюсь, что перебил и взял несвойственную задачу на себя, но Женя, он не ульпатолог у нас и не обязан знать о этих самых аромамаслах, а я почему знаю, потому что у меня вечные проблемы, поэтому я знаю в связи с этим, что и как лечит. Если начался такое осложнение, как отек легкого, то я... Серьезно бы посоветовал обращаться в лечебные учреждения, а не, не вдыхать горячие там масла, потому что это уже как бы близок близо конец в это время. Не, они боятся, что если сделать неправильно, то начнется. И не зря боятся, ну отек может и не начаться, а ожог, бронхи, бронхи спалите жутко, если вот... Неправильно все сделаете Надо, надо все делать аккуратно. И, и, не, и не тот препарат, если будет тоже. Так, так. Так, вот ли, лист эвкалипта закидывать. Да, эвкалипта отлично. Так, ну я говорю, масло это очень хорошо для бронхита, особенно у людей, у которых хронический бронхит от 5 баллов. Лучше всего очень хорошо, кстати, помогает масло, которое мало использует Вот котовник лимонный, очень хорошо Вот 5 баллов тоже это Но навряд ли вы найдете Почему не делают, я не знаю, но это кто вот из Крыма могут прислать в Никитском ботаническом саду, всегда делают такие вещи, и это очень хорошо. Вообще эфирное масло при ожогах тоже, если ну, нормальный такой ожог, э, да, но небольшой, ну, там у детей и так далее, то хорошо лавандовым маслом намазать очень здорово помогает. Борода, что будет с рублем, ну а вы что, сами не знаете, что будет с рублем, ну чудес не бывает, нефть если будет падать или хотя бы остановиться на этой отметке, значит рубль тоже будет падать, если нефть начнет подниматься, оснований для этого практически нет никаких, да? тем более сейчас этот вирус, тем более, Кризис, да, тем более это невыгодно Соединенным Штатам, чтобы нефть поднималась, а если уже ее загнали в такой угол, ну нормально, я думаю, что с рублем все будет в порядке, то есть все будет падать, падать и падать. Ну, другого пути. Нет, не, они вполне допускают, что сейчас путинцы кинутся все последние деньги, выкидывать на поддержание рубля, чтобы продемонстрировать стабильность до вот этих вот выборов в Конституцию, там, вернее, поправок голосования по поправкам в Конституцию. Ну, посмотрим. Ожоги пишут, вообще нельзя маслами мазать. Ну, не знаю, как я всю жизнь мажу и нормально. И вот акции российских компаний обрушились на лондонской бирже. Ну там Лукой Магнит 17 процентов, Лукойл 17 процентов, Татнефть 19, Газпром 15 и 4, Роснефть 22 и 5 акции упали. Можете себе представить? Практически на четверть Роснефть стала дешевле. А за счет чего? Они а Роснефть должна больше денег, чем сама стоит. Можете себе представить. Еще на четверть фактически акции упали. Все, капец. То есть такая структура в нормальном мире, где есть конкуренция и рынок, не может существовать. Роснефть может существовать только в условиях, когда есть Путин и Сечин. Все. В любом другом мире эти все пошли бы в тюрьму, даже не помер. В тюрьму бы пошли, все эти суки. Владелец Лукойла оценил потери России от развала сделки ОПЕК в 100-150 миллионов в день. Какая чушь! Вот один день акции Роснефть упали на 22,5 и самого Лукойла на 17,3. 17,3 это что стоимость? Это, это 100-150 миллионов что ли? что они голову компостируют. Или они хотят сказать, что завтра эти акции подрастут на такой же процент? Не подрастут они никуда. Очертило, вообще жуть, конечно. Ну Как Но, ты советуешь покупать акции «Газпрома» и «Роснефти»? Нет, ну я никогда не советовал покупать акции «Газпрома» и «Роснефти». В современном мире есть акции куда более, так сказать, выгодные, да? я всегда рекомендовал покупать акции тех компаний, которые строят будущее, которые делают что-то такое эксклюзивное, там какие-то солнечные батареи, которые iPhone делают, да, фирмы Apple, ну и так далее. То есть, ну, я вот сейчас не знаю насчет авиационных гигантов. То есть, если раньше было все понятно, там Акции Боинга и Арбьюс росли, да, ну так ровно росли. Много денег не заработаешь. А вот акции Эмбрайер росли такими скачками значительными, серьезными, Там много можно денег было заработать, то сейчас бы я воздержался вот от таких вложений. В Эмбрайер, например, да, я не знаю, что там завтра будет. Может быть в связи с тем, что самолеты подешевле, да, может быть наоборот начнут эти акции расти, да, а может быть наоборот падать, хрен ее знает. Хотя понятно, что сейчас рынок внутренних авиаперевозок и, так сказать, Малопротяженные да, линии Они сейчас становятся все более невыгодными Поэтому, наверное, начнут падать Но, опять же, это в длинную, если сосчитать Брада, мне кажется, рубль через недельку подрастет Но я вполне допускаю Я говорю, что а, а путинцы сейчас предпримут какие-то экстраординарные меры, но они дураки, да, поэтому я не знаю, как это сработает. А меры-то они будут предпринимать, они сейчас будут выкидывать в эту э, прорву денег сколько угодно, чтобы до 22-го продержаться. У них же задачи политического характера провести вот это голосование. Поставщик топлива для Роскосмоса признан банкротом, ну вот, что с рублем сейчас происходит. Банк России принял решение не покупать валюту на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила на 30 дней. Представляешь, то есть люди, у которых есть валюта, они теперь не могут продать эту валюту в России. То есть они собираются устраивать такой прессинг, для чего для того, чтобы людям казалось, что валюту иметь это невыгодно. Ну и прекрасно банк выступает. Скупайте с рук валюту, только смотрите, чтобы вас не накалывали. Да, я думаю, что сейчас предложений будет очень много и по очень выгодной цене. Скупайте валюту, потому что не, нет смысла держать деньги ни в каких банках. Да, вот... Представляешь, в Штатах кто-нибудь приостановил бы покупку валюты на, на месяц. Такое вообще возможно, что там нельзя было бы купить, да, там за, за доллар нельзя было бы фунт купить или евро и так далее. Наверное, там все сильно удивились, сказали, а зачем? Они бы не поняли. И я не понимаю. А? Есть какие-то рычаги, но они, видишь, стараются. Маркет работает пока он как бы в свободном полете балансируется, вверх-вниз и так далее. А что-то начинать там а, химичить, это вот себе только будет а, в минус. Но они, видишь, они взяли это, снизили ставку рефинансирования, вот этот, а, как он называется, РФС, ну наш этот, наш Центробанк уменьшил ее там, по-моему, на 0,2 до 0,25%, то есть четверть процента ставка рефинансирования. Вот это стимуляция рынка, а, не то, что там что-то запретить. Давайте ипотеку в России устройте по четверть процента. Ну да. Ломальщики, валютчик появятся снова, пишут. Да, конечно, но мошенники всегда будут вокруг этого. Но поймите, самый главный мошенник это государство, которое говорит, так, мы у вас валюту покупать не будем, пошли вы нахер. Вы представляете, то есть у людей открыты валютные счета в банках, да, валюта какая-то на руках, они не будут ее покупать. Ну не покупать, найдут те, кто будет, покуп, будут покупать. Ага. Молодцы такие, да, против, против своих людей, то есть держат, как это, знаешь, в клетке там и решают кормить вас сегодня или не кормить. Но они же понимают, что... Первое движение, когда начинает падать рубль, покупать валюту. А поэтому они дел действуют от противного. Вы сейчас купите валюту, а вы ее никуда не денете. Смотрите, вам некуда ее продать. Это рубль никуда не денете, а валюту вы всегда продадите. Мальц про Банк России чушь прогнал. Какую чушь? Я вам читаю официально. Банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках реализации механизмов бюджетного правила в течение 30 дней, говорится в сообщении регуляторов. Центробанке заявили, что отслеживают ситуацию на рынке и готовы задействовать дополнительные инструменты сохранения финансовой стабильности. Ранее, сегодня при открытии торгов, цена нефти бренд. Обрушилось почти на 30%, процентов на фоне обрушения нефти. Курс рубля на международном валютном рынке Форекс составил семьдесят и восемь за доллар, 83 за евро. Все это официальное заявление Центробанка. Это не мое Банк России отслеживает ситуацию. Ты ты ты, а подчеркнули в регуляторе. Почему чушь а, я прогнал? Если Центробанк не покупает, не покупает валюту, то, естественно, я думаю, все частные коммерческие банки, которые а ну, на них завязаны. Я об этом и не знал. Послед... Мне, мне позвонили люди из России и говорят, все, говорят, банки не покупают валюту. То есть невозможно в банке обменять валюту, находящуюся на счетах, на рубли, представляешь? Фу, то есть ты с валютного на э, рублевый счет не можешь внутри одного банка перевести. Можете себе представить? Ну, чем не повод для революции. Физлицы это не касается. Как же это не касается? Я говорю, если ко мне позвонили люди, которых уже послали нафиг. Физлица. Это Я не думаю, касается. как раз это на физлицы направлено. Конечно. Их большинство. Так а, что. Юр, юр лица, это все ФСБ. Даже с ними. И Минфин, да, прокомментировал России, прокомментировал падение цен на нефть. Да, то есть, ну вот возвращаясь, кстати, к этому мы не договорили а то осталась какая-то недоговоренность по поводу Банка России приостановил покупку на фоне падения рубля. Это же, вы же понимаете, что... Совершенно неважно, это не, не законом, не указом, ничем вообще не оговаривается. На фоне этого можно творить любой произвол. То есть вот вы говорите, что это, это незаконно, это не соответствует. Но люди пришли и их незаконно послали нахер. И куда они пойдут? К прокурору, да, к этому, как его там, Краснов, да, к нему они пойдут. Скажут, вот нас послали нахер. Артисты тоже мне. Вот Минфин России прокомментировал падение цен на нефть, говорит, Силуанов, будем 25-30 долларов за баррель, мы продержимся там много лет, вообще там, ва, на себе рубаху рвет. Посмотрим, сколько они там продержатся. И сколько они не продержатся. И соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на курс рубля. Это же обхохочется, то есть да, тема-то должна была быть другой, на да, должна была быть, то есть э -э, пенсии проиндексируют с учетом обвала и случившейся инфляции, а об этом не говорят. Нет, независимо от того, что обвал, мы вам проиндексируем, нихера себе. Так пенсии-то индексируются относительно потребительной, потребительской корзины, относительно того, что люди кушать должны, а не относительно того, что они такие золотые, бриллиантовые, серебряные прицепили какое-то количество денег. Там говорят, вот мы вам повысили там пенсии на 4%, а инфляция может быть составила 400%. Куда же вы повысили? Поэтому это очень смешно, конечно, ну я имею в виду смешно и грустно то, что они это выдают за заслугу. Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на курс рубля. жусь. И в России подорожают автомобили. Об этом заявили какие-то там президент Ассоциации Российские автомобильные дороги, все уже, в общем, все уже про все заявили. Я думаю, что все подорожает в России. Если бы они сказали, сейчас вот рубль упал, чтобы не выразиться матом, а и все будет дешеветь, я бы очень посмеялся. В России всегда все дорожает. Обратите внимание, если рубль даже подрастет, то все равно все будет дорожать. Слава, друг, мы тебя любим не за прогнозы на финансовом рынке, а мои прогнозы, кстати, на финансовом рынке самые точные, если уж что, я просто давным-давно как бы их привязываю к вообще к кризисам, не делаю отдельных прогнозов, да, но совсем недавно, если вы помните, спрашивали, что с рублем, ну, я сказал, что э, надо это даже найти по поводу того, что рубль, рубль же не сам по себе. Поэтому тут, тут все как бы исходит из того кризиса, который возник. Возник он не из-за коронавируса. Вы же понимаете, коронавирус это не причина кризиса, это очень серьезный повод для кризиса. А причины внутренние, глобальные. Так что посмотрим. Что будет дальше, Ну дальше, то лучше не будет в любом случае. Вот суд в Нидерландах начал рассматривать дело о крушении рейса малазийских авиалиний MH17. Что-нибудь говорят там в Америке по этому поводу? Знаешь, ничего не говорят. Ну, так, я посмотрел новости, Рейтер, по-моему, сообщил, что там была какая-то акция перед российским посольством. Выставили там белые а, стулья по числу погибших. Вот. А так, ну где-то проскакиваю, что началось слушание, что никто не явился из э, подозреваемых. Ну что это затянется надолго. Пока какие-то процессуальные просто вопросы там прорабатываются. Пишет, в СССР доллар стоил 98 копеек, Вера Савина 62, 62 в мои совсем юные годы и в детстве 62 копейки, 62-63. Вот и помнишь по поводу предсказания в 15-м году, в, 4, в конце 14-го, в начале 15-го по поводу суда, надо, надо это найти, кстати, я прошу, найдите, пожалуйста, по поводу суда, над, вот, по, этого, суда по малазийскому самолету сбитому. То есть тогда мы говорили, что все звезды сойдутся одновременно. Помнишь, было сказано, что, скорее всего, суд начнется в ту пору, когда экономике России придет писец, когда Ходорковский начнет взыскивать 50 миллиардов, в том числе, когда, э, в общем-то, Путин сдаст практически все позиции и нужно будет что-то быстро менять внутри страны. И когда народ устанет совсем, вот тогда должен случиться суд. Помнишь, мы говорили о том, что все, все пазлы сложатся одновременно. Так и должно быть. Видите, вот они складываются, поэтому сейчас важно не упустить время и самое главное не, в не просидеть в носу, не проковырять. Потому что ветер в наши паруса, нужно гнать и гнать. Да, вот... Там много всяких сейчас вырезок делают, мне больше всего нравится, я у себя вот взял на э, канал в Телеграме, на авторский канал Вячеслава Мальцева, это из... Терминатора <смех> палец, когда он <смех> растворяется в металле и показывает все классно, да, вот это, наверное, символ настоящего момента, да, то есть все все охеренно, <смех> прям. И следственная группа предлагала заманить свидетелей, допрашивать на территории России. И так далее, вот э, столько вони вчера по этому поводу было, э, вроде как и не 8 марта а по поводу вот э, какие плохие следователи хотели добросить э, э, э, э, это, подозреваемых и там и свидетелей в обход российского э, ну, правоохранителя, так скажем. Ну Я что могу сказать? Во-первых, это разумные люди, кто это предложил. Если бы они еще подозреваемых смогли увезти из России в багажнике, вообще было бы все прекрасно, я бы тогда и мог только поаплодировать. Но видите, они, конечно, этого делать не будут. И мне понравилось, как российские СМИ написали следствие по делу, значит, мх 17 предлагало нарушить... Суверенитет России. Суверенитет России. Что такое суверенитет? Суверенитет – это независимость государства во всех своих внешних делах и верховенство государственной власти во внутренних делах. Да? Как можно нарушить суверенитет, допрашивая свидетелей, да, вот, находящихся в государстве, по делу, который, где сбили Боинг. Боинг сбили над территорией Украины. Над территорией Украины неизвестные лица сбили Боинг, да, принадлежащий Малайзии, на борту которого находились голландцы, да, граждане Нидерландов. И, а Россия скрывает свидетелей, не идет на сотрудничество, поэтому ни в коем случае нарушить суверенитет эм, невозможно было. Что такое нарушить суверенитет в, дан, вот в такой ситуации? Но ну, это отдать приказ убить Литвиненко, это нарушить суверенитет Великобритании, Путин это сделал. Отдать приказ убить Скрипаля, это нарушить суверенитет опять же, Англии, убить человека, который уже не является гражданином России, находится где-то далеко, которого ты сам помиловал, да, и так далее. А попытка допросить свидетелей, причем в обход государства, подозреваемого в преступлении против мира и человечности, причем, Преступление на чужой территории. В чем здесь нарушение суверенитета, я не понимаю, как юрист. Вот Бастрыкин вообще возбуждает дела. Обратите внимание, Бастрыкин, руководитель Следственного комитета, возбуждает дела против граждан других государств, которые на территории других государств совершили, по его мнению, преступление, ну, будем называть, действия, против. Граждан других государств, не против граждан России. То есть Россия-то с какой стороны. Бастрыкин легко возбуждает дела такие. Обратите внимание, у него миллион таких дел. Кто-то где-то кто где совершил в его, в его понимании преступление против кого-то. А России тут при чем? Ну, вот он писал диссертацию как раз на эту тему, поэтому он знает причем. Мы, я думаю, спросим в трибунале у него обязательно о причинах такого рвения, что он по всему миру хочет всех посадить, кого он считает преступниками. Так что я вот думаю, что все эти события, так их назовем, мягко назовем события, они как будто поджидали, чтобы все соединиться в один ком, Спрессоваться, а этот ком упал на голову Вове Посмотрим сейчас, как он будет с этим разгребаться И стало известно об отсутствии в самолете Путина парашюта Путин говорит, что у него нет парашюта Нет чего нет, того нет, ничего у него нет, да? Ничего у вас нет, да, Александр Иванович, да? Странного человека, Александр Иванович, ничего у вас нет, да? Помните, говорит, у вас нет холодной котлеты за пазухой. Вот, у Путина нет парашютов, так что делайте выводы. Насчет того, что у него нет парашюта на самолете. А вот. И. Путин рассказал про недопустимость раскачки страны. Вот ты связываешься с людьми, у которых уже старческие какие-то болезни, Ну, связываешься, я имею в виду, по долгу службы, по... ты врач, и лечишь как раз тех, кто впал в детство, там, у кого там различные варианты старческого слабоумия, вот ты мне скажи, Путин бесконечно рассказывает про дедушку с бабушкой, какие-то у него генитальные приколки, и постоянно с этой раскачкой. У него то, то недопустимо раскачивать, то нет времени на раскачку, то еще какая-то раскачка. чуть это такое? Почему он вот прилип к этой раскачке? Я же понимаю, что ему тексты пишут какие-то, но он ими не сильно пользуется. И когда начинает говорить, вот у него бабушка с яйцами, дедушка без яиц, и вот... Раскачка кругом, одно и то же, всегда одно и то же. То есть одни и те же примеры, кошка какая-то вид сзади, и все вот на одну тему. Ну, раньше можно было бы сказать, что знаешь, человек, который не имеет доступа к интернету, не знает, о чем говорил год назад. Но человек с нормальной памятью, когда он повторяет такие, знаешь, дела несколько раз в течение двух десятков лет, в конце концов, он так почешет репу скажет, ребята. Мне кажется, я уже когда-то это все-таки говорил. Вы, вы уверены? Вот, то есть, какое -то должно закраться а, сомнение? сомнением. Вот, то есть, а, либо он просто, значит, значит, сыт в глаза, думаю, всем божья роса, либо он а, действительно уже потихонечку начинает отупивать. Ну да. Надеемся на второе. Видишь, Альцгеймер достаточно серьезное заболевание. То есть, от начала симптомов до каких-то серьезных про проявлений вот таких когда человек уже просто там не должен там на кого-то там рассчитывать даже там в обычных делах ну это занимает меньше пяти лет то есть а у него явно если это у него болезнь альцгеймера она у него явно не, не в начальной стадии сейчас в серединке уже как раз то есть а все должно очень быстро на наших глазах тогда развиваться слушай а вот эти, так скажем, выкрики по поводу того, что у Путина онкология и прочее, прочее а может быть люди не в ту сторону, так сказать, нюхают. Может быть как раз у нее болезнь Альцгеймера и поэтому все происходит. Поэтому они так торопятся, что понимают, что через короткий промежуток времени это будет уже видно невооруженным глазом, даже не врачу. Поэтому, может быть, пытаются его куда-то воткнуть, да, но, но не президентом пожизненным. Потому что если у человека онкология, ну и что, ну он пожизненный президент и сдохнет, и вынесут его вперед ногами, кто особо сильно-то переживает, ну, по крайней мере, он не переживает, а вот если у него Альцгеймер, да, то он понимает, что еще хер, может, он еще 20 лет проживет в таком состоянии, кто-то должен ему обеспечивать вот эту жизнь, а сам он не может это сделать, он сам не сможет себя защитить при болезни Альцгеймера совершенно четко, вот интересно, родилась мысль прямо в эфире, да. Ну, причем, видишь, у него следующий выбор в двадцать четвертом году, сейчас еще двадцатый год. Зачем такая, такой? они же и раньше все эти дела там обрабатывали там, за полгода, за год максимум. Все стабильно, все идет, потом, ага, ну вот сейчас выборы там, в Дубу, там или там, в президентство, ну вот давайте сейчас начнем мутить. Они что-то прям это, не успели его переизбрать, тут же начали вот это все, а, какие-то новшества придумать, то есть прям торопятся явно. Не имеет смысла вот просто логически. Чуваку сидеть до 24 -го года, по их законам, порой такую горячку сейчас. Причем в таком, ты видишь, форс-мажорном практически этом стиле. Ну да. Интересно. Хорошая мысль. Будем наблюдать, как Венедиктов говорит, да. И вот пропавший 8,5 месяцев назад горожанин в Саратове нашелся живым и здоровым, 8,5 Михаил Фолюшняк сообщили. Я по этому поводу прикол, помню, замечательный. Я, помню, как то рассказывал даже себе, в Саратове пропал какой-то человек, гражданин Пчелинцев. В Курдюме он проживал, пропал этот Пчелинцев. Ну и нахер никому не нужен, но он этот Пчелинцев, никто его, конечно, не искал. Он куда-то уехал на остров и пропал. И нет его. И газета «Комсомольская правда» в Саратове, кажется, если не ошибаюсь, опубликовала объявление о розыске. Только фотографию, как говорят, перепутали. Но я понимаю, что не перепутали, это они стебанулись. И поставили фотографию прокурора области Макарова Николая Ивановича в форме. И написали, что пропал э, гражданин Пчелинцев. А я, а я прихожу к, к Володину, э, что-то... Правительство, ну в смысле я -то шел совсем куда-то в другую сторону, решил заскочить, поздороваться. И смотрю газету «Комсомолков». Ток-ток принесли, вот свежий прям. Я беру, открываю сразу и вижу фотографию Макарова. Думаю, а что случилось? И начинаю ржать. И выходит Володин. Говорит, ты еще ржешь? Я говорю, посмотри. Он говорит, а что тут Николай Иванович что делает? Я говорю, что он не Николай Иванович, он гражданин Пчелинцев. Ну, Володин, как всегда, долго въезжал. Когда въехал, очень сильно смеялся. Ну и все, ну посмеялись мы думаем, ну все, все прошло нормально, в смысле я имею в виду, что и забыли, никто внимания не обратит, так там так все правоохранители возбудились, так обоссались, что гражданин Пчелинцева нашли за 12 часов. То есть он оказался там где-то сломался, на каком-то острове без мотора сидел и не мог выбраться чем-то там, ну рыбу ловил, как там жил, вот, его быстро там чуть ли не на аэросанях каких-то вывезли, блядь, вот, привезли, вот он показали, показали сообщили сразу же, что это произошла ошибка, что вот гражданин Пчелинцев, а на самом деле фотография была Николая Ивановича Макарова, вот видишь, а Здесь человека 8 месяцев искали. А, в общем-то, очень просто. Надо было также присобачить фотку прокурора, а лучше вообще Путина, блядь. Не все нашли бы за 12 часов. И вот интересное название сейчас э, статей. Я говорю, в 90-е такого не, нельзя было придумать. Лопавший воздушные шарики российский полицейский. И сбил мешавшую ему учительницу. То есть какой-то полицейский, как волк, из «Напогоди!» лопал шарики, учительница помешал, он ее побил. Такое вот развлечение у российских полицейских. И ну, опять самолет вернулся, сухой суперджет, что-то у него сломалось. Кошек и собак 100 штук с перерезанным горлом нашли в контейнере в Якутске. То они голодали, потом сказали, что им занесли бешенство, и таким образом их ликвидировали от бешенства, перерезанием горла. Вот это, это разве мыслимо вообще? Даже предположим, что там карантин по бешенству. И, и там каких-то принято решений Каких-то животных уничтожить В связи с тем, что они могут оказаться бешеными. Вот ты мне скажу, как врач Такие вещи делаются путем перерезания горла Это же небезопасно для самого человека Кто это делает Вообще чудовищно, конечно, то, что творится Жуть А кстати, как вот, ты не в курсе Обстоят дела в США Я помню, в свое время фильм «Сальвадор» Нас Потряс, помнишь, когда там Белуши рассказывают, что собаку у него убили в собачьем Дахао, помнишь, в самом начале фильма, почему он и поехал в Сальвадор, потому что тик-так, там, ну, алкоголь 40-градусный стоил э, 8 центов, да, лишь восемь, 8, 8, да, и, и потому что у него сухи в Америке убили собаку в Дахао. Ну, от а, бешенства прививки а, постоянно всем, кто в повышенной или в пониженной группе риска находится, а, я не помню на своем веку здесь за 20 лет, чтобы мы лечили больного с бешенством. Ну, то есть спорадические случаи, конечно, бывают, а, но не так, что что-то такое, значит, это пробивает там в, в прессе и освещается часто. Я, кстати, своего опыт могу сказать, мы тут живем, у нас тут лисы бегают. Когда я первый раз увидел лисицу просто тупо в прекрасной форме, отличную, значит, эту пушистую, бегущую, значит, чуть там в пяти метрах от дороги. Я сказал жене, говорю, «Жена, всю жизнь меня везде учили, что если ты видишь лисицу, она бешеная, потому что ни одна нормальная лисица не подойдет к живущему человеку в своем здравом твердой памяти». Говорю, «Звони». Она звонит, ее послали, сказали. Вы сколько тут живете? Ну, недавно только. Ну и все, успокойтесь. <смех> Дайте, и потом уже замечали, не бегают, останавливаются. Только там чуть ли не из рук там кормятся. <смех> То есть, такое интересное наблюдение было. Ну, если в центре Лондона лисы живут, и как-то не особо кого-то боятся. Вот пишет, кухонная болтовня отключать Вот представь, Жень, как, как, каким нужно быть э, не, не очень умным человеком, в процессе сегодняшнего общения... Выяснилось два важных момента. Один я о, о котором скажу, а второй пусть люди сами вспоминают. Последний из этих моментов это то, что у Путина вероятно какое-то старческое заболевание, возможно, Альцгеймер. И то есть, это версия, которая не высказывалась никем до сего момента, я, по крайней мере, об этом не слышал. Она родилась в эфире, и тут нам рассказывают про кухонную болтовню, представляешь? Может быть, вообще это эпохальный эфир, который потом вырежут, когда-то через несколько лет и будут показывать, вот видите, какие головастые, они все это сорисовали. Жесть, конечно. Чтобы ко мне на прием попасть, нужно ждать 3-6 месяцев. Если он закончил 20 человек больных смотреть, быстро поел и принесся на эфир. Знаешь, чтобы там. Причем с утра там между больными я там 20-30 минут быстро пробежал по всей прессе, все там проанализировал, записал и все это в башку себе вбил. Чтобы а, не сидеть там, моргать, как лох, последний. А, ну, это тролль, я думаю, потому что, видишь, ну, я смотрю другие какие-то эфиры. Если через две минуты мне не нравится, я не буду даже запариваться, комментарии писать, и отключаюсь, и все. А этому нужно, видишь, уколоть, ну это бесполезно, тебя вообще не проживешь. Ну, да. А я тоже уже стал привыкать. Вот. И мужчин на каблуках устроили массовую драку в Сочи, а говорят, нет этих э, гей-парадов. А как, <сcoff> <сcoff> <сcoff> это что <че> такое? Жить. Ну, опять продолжаются пожары, жертвами пожара в Югре стали трое детей. Смотри, классическая схема, мама и трое детей. Мама в реанимации, трое детишек погибли, деревянный дом, 24 метра квадратных, и, ну, все как всегда. То есть, обычно трое-четверо детей с одной мамой, деревянный дом. Но это вот та группа риска, по которой надо работать. Всех установить сразу, таких, да, и сразу же э, то есть присылать людей, которые могли бы на ну, социальных работников организовать, все, на это выделить деньги, там обработать это жилище, или дать этим мамам другое жилище, но ну, у нее трое детей, что она не, за, не заслужил квартиру сраную какую-то в девятиэтажке или в хрущевке. Почему? Я не понимаю, Вот для меня это загадка. То есть те последствия, которые в связи с этим произошли, они значительно дороже обходятся. Или, может быть, у них как раз и цель поизвести весь народ в России. Потому что, ну, это, это вот прекрати сейчас вот это, вот эти пожары. И представляешь, это несколько тысяч детей в год будут сохранены. Несколько тысяч, я не знаю сколько. Я полагаю, что около десяти. Представляешь? Живут по принципу старухи-шапокляк, кто людям помогает, тот тратит время зря. Ну да, жесть, конечно. И в Китае рухнул отель, где людей в карантине держали от, по поводу коронавируса. Привалило 50 человек, 10 уже точно погибших, остальные какие, раненые, не раненые, непонятно, но в общем 10 погибших точно. То есть, вот Я так понимаю, что это отель, который либо специально создавался для больных коронавирусом, либо который решили использовать. Ну там, там быстро все это решат, те, кто виноват, их расстреляют на площади и, и все на этом закончится. А в Америке как-то готовится к пандемии, то есть какие-то выделяют медицинские учреждения, которые будут этим заниматься. Ну в общем вот этот опять же этот CDC подготовил там, если у них причем это все а, в, можно в, в обычном доступе найти, я тут небольшую даже шпаргалку сделал просто там зачитаю несколько фактов, то есть вот эти тестовые киты, которые можно сейчас проверять, ну это как набор значит, для того, чтобы ДНК взять у человека на вирус, он сейчас во всех штатах, в 50 штатах имеет место быть, то есть если 2-3 недели назад это нужно было отправлять в центральный офис, сейчас пожалуйста, в любом штате сделается. Они изменили как бы свое вот отношение к ней, как может быть пандемия. К, скорее всего, пандемия. Ну, это знаешь такие у них они любят такие метеориты. В общем, пандемию, они признали ее официально уже а, в Америке. Пару сенаторов, после того, как они пожали руки там, своим избирателям, выяснилось, что у избирателей носильщики коронавирусов они на две недели заперлись, ушли в секлюжон у себя там. Один в Техасе, другой в Аризоне, по-моему. Вот. Что я еще? Ну, Трамп выделил 8,3 миллиарда. Ну и пока еще вакцин нету. А так я вот почитал у них там, то есть для работников в сфере здравоохранения, для путешествующих в разные страны, для путешествующих на круизных кораблях. Что нужно делать дома? Обязательно там выделить комнату, где вы будете там содержать инфицированного больного. Вот в больницах, я думаю, тоже провели уже. Ну я, вижу у меня такая частная практика, мы в больницу только ходим смотреть больных на консультации. Вот, но я думаю, там тоже всех подняли на уши, и уже я вот где-то... В четверг, в пятницу я был на дежурстве, уже количество обычных больных стало уменьшаться. То есть они, я так понимаю, освобождают э, ненужные... Э, ну там, значит, да, лежит человек там, ну в принципе, может был бы и дом полечиться, ничего страшного. То есть, я так понимаю, они готовятся, чтобы были э, к таким форс-мажорным ситуациям и готовы готовой Да, Путин предложил отправлять тюрьму за повреждение воинских мемориалов до пяти лет за это, Ну так он решил порадовать ветеранов, не квартиры же им давать. В Саратове бабушку показывали, э, в социальных сетях э, везде прошла информация, которая является ветераном войны, и, ну естественно колонка на улице и так далее. То есть когда рассказывали, что всем ветеранам дали э, жилье, это вранье, это всегда было вранье. И Путин заявил, что не возглавит госсовет после президентского срока. Да, то есть, видишь, ты, ты, ты вот насчет на Альцгеймера, может быть, прав. Потому что вот это был бы самый хороший вариант для него, генсовет, если он в здравом уме и в твердой памяти, ну или в крайнем случае Госдума. Тоже вариант такой обсуждается, видишь, и вбрасываются вот эти вот идеи по поводу э, того, что Путин может, могут провести досрочные выборы, и Путин возглавит Госдуму. Посмотрим, как, но я, я не верю в это, почему, потому что в Госдуме в качестве председателя надо все равно работать. Это формальная работа, нужно выходить к людям. Нет, ну понятно, что если у него будет Альцгеймер, они могут взять двойника, и он будет выходить, самое вообще простое дело, работать в Госдуме, может двойник, тройник, кто угодно, ему все написали, он вышел, оттарабанил, все, микрофон ушел, там все, тебе пишут абсолютно все, там кому дать слово, кому не дать слово, там, там, там все у тебя написано, все видение. И Путин предрек обновление Конституции, то есть обновленной Конституции срок действия до 2070 года, видишь как он далеко видит, как Ленин, бля. до 2070, вот это вот говно, которое он тут... До 2070-го, если так будем жить, как сейчас, то России до 2070-го просто не будет. А эту конституцию китайцы раньше засунут в жопу кому-то, да, кто еще останется, кто будет, уходя, выключать свет. Да, помните, последний, кто уйдет, пусть выключит свет. И поручил провести миграционную реформу. Он, я думаю, что... Уже я написал по этому поводу, что миграционная реформа будет такая, что либо писец мигрантам, либо писец русским, либо писец и тем и другим. Тут вот как-то другого четвертого не дано. Поэтому все реформы, которые проводит Путин, они всегда против народа России. Всегда. Ни разу еще ни одна реформа положительно не отразилась на народе России. Путин заявил, что число президентских сроков необходимо ограничить ради сменяемости власти, а перед этим он сказал, что э, сейчас важнее стабильность, чем сменяемость власти. То есть всем надо ограничить, только не Путину, потому что Путина есть стабильность. И вот девушка вот эта попросила Путина на ней жениться. Ты знаешь, я думал, вначале я... Подумал, что кометь ломают да, Но думаю, все-таки была у меня надежда, что это просто дурочка Думаю, ну всякое же бывает, бывают же дурочки Хотя потом я подумал, давно вряд ли бы дурочку допустили в ФСОшники, они там все фильтруют, как они дуру бы допустили Ни в коем случае И потом стал смотреть, что это за дама Оказалось, что ей 28 лет, она актриса ну, то есть, эхарцисты, как, как я говорю, да. То есть, и письмо она написала. Понятно, что обязательно, чтобы тема не, не заглохла, надо письмо. И к 8 марта все это. То есть, Путин опять мачо. Скоро у него, это, наверное, там язык будет вываливаться, слюни и сопли из носа течи. А он все мачо, млянь. Так, и... То есть это не Лёвочкина была? Ага. <с> Россияне задержаны в Швеции по подозрению в нападении на блогера из Чечни, но на Тумсо. Надо больше информации, но очень хорошо, что кого-то приняли. Очень хорошо. И Черногория объявила в розыск бывшего почетного консула России, ну там... Бороджукич, такой друг России, почетный консул в Черногории был. Я так понимаю, что через него всякие велись э, переговоры по поводу... Того, чтобы устроить там переворот в Черногории, И вот задержали водителя, его он вез из Сербии. Ну, в Сербии, понятно, там спецслужбы России ходят пешком, хотя в Черногории они нормально себя чувствуют. Он вез стол удостоверения Международной ассоциации полицейских. И там кому-то должны были раздать для какой-то цели. Я думаю, что не просто так. Я думаю, что очередную революцию там готовили в Черногории, они уже путинцы пытались, грушники это сделать. Ну и этот водитель тут же этому Бору позвонил, сказал, наверное, Торра, торра Торо, и тот быстренько купил билет на самолет и из Подгорицы стартанул в Москву, я так понимаю, что попросит убежище в Москве. Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельное действие в Сирии, вот молодец, только провел переговоры с Путиным, говорит, да все классно, все нормально, да, тот, наверное, отслюнявил хорошо, а, говорит, мы тут все равно будем сами по себе, самостоятельно. То есть, он говорит, если Россия не будет своих обязательств выполнять, а каких обязательств, Эрдоган, представляешь, вот разговор за закрытыми дверями. Какие России взяла на себя обязательства, никто не знает, вообще никто и не знает. И узнаем, может быть, только в трибунале, когда будем переводчика допрашивать этого. Представляешь? То есть вот уникальная совершенно ситуация. Родион говорит, ну не будут выполнять. О чем речь идет? Очень хотелось бы узнать. В Турции заявили, что перейдут к действиям в Идлибе да, при невыполнении соглашения с Россией. А, значит, тендер также, Эрдоган, анонсировал строительство канала в обход Босфора. О как, То есть в обход Босфора тендер. А, я так понимаю, что а, на тот канал, который они пророют, не будет распространяться а, соглашение Монтрео, которое было подписано, да, поэтому, ну, все каналы, которые были когда-либо прорыты, первоначально были убыточными, поэтому я не удивлюсь, если Путин подпишется туда, под это убыточное дело, копать Эрдогану канал, вот, за наши деньги, значит, саудовский наследный принц, Мохаммед бен Салман всех своих родственников, ну не всех, конечно, но э, большое количество своих родственников арестовал, дядю, э, двоюродных братьев и так далее. То есть он их всех немножко сплющил, потому что, наверное, папа его уже ну, одной ногой, понятно где, и у него как раз вот та самая болезнь, про которую мы говорили, то есть он уже все, изя все. А этому нужна власть, причем вся полнота власти очень он похож на своего родственника короля Фейсала. Помнишь, у американцев были проблемы, когда он им устроил там в связи с тем, что они помогали Израилю и всем, кто помогал Израилю, да, он устроил, но там свалил также цену на нефть, эмбарго устроил. В Вночь играл с ценой на нефть, вначале ее свалил, потом поднял, потом устроил эмбарго и не продавал нефть. Но потом его племянник застрелил, ну, который был психически больным. Ну вот, надо сказать, что нынешний принц очень похож на своего родственника Фейсала. И... Но американцам, я думаю, ничего не грозит с тех пор. Они, помнишь, приняли закон, что ни грамма нефти... За Бугор нельзя вывозить. Соединенные Штаты отменили его только в 2016 году. Но сейчас им вообще ничего не, не грозит. Будут они вывозить, не будут. Я думаю, они в самой лучшей ситуации сейчас находятся в связи с этим кризисом. И... Так, что еще тут? Ну, в общем-то, ничего особенного. Вот мне понравилась новость, она из группы таких простых новостей, что специалисты из Нидерландского института неврологии провели эксперимент с участием серых крыс. И оказалось, что серые крысы ни при каких обстоятельствах не хотят причинять вред своим сородичам, даже если им выгодно даже если они получают еду за это. То есть, если она нажимает кнопочку, ей падает еда, а током бьет и, даже незнакомую ей крысу, то она не хочет нажимать эту кнопочку, даже представляешь? Даже крыса лучше. получается да, в того, получается. он принц Салман своих родственников в тюрягу за измену Родине, да? Путин всю страну ошкурил, да? И так далее. А крысы, видишь, оказались более порядочными, чем люди. Помнишь, недавно здесь, где в Австралии, что ли, были а, такие пожары-то безумные, где там животные, там хищные, там других млекопитающим давали пристанище в норок своих. Да. Да, это и в Новой Зеландии, и в Австралии такие события развивались и были замечены. Конечно, я думаю, что аборигены... В прошлом все это видели, и поэтому у них такое очеловечивание животных. Вот говорят, вот там аборигены очеловечивают животных, потому что они как бы сравнивают с человеком и переносят Привычки и действия людей на животных. но ну, всегда было такое объяснение вот тех сказок, там различных историй про животных, которые рассказывались в стародавние времена, когда еще и письменности не было. На самом деле это не так. Вот э, современная практика показывает, что на самом деле животные очень часто поступают гораздо более порядочно, чем люди, поэтому и те аборигены прошлого там это видели, там какие-нибудь в Новой Зеландии, в Австралии, в Африке, описывали это именно, это они описывали, они переносили какие-то свои человеческие э, привычки на них. Мария Зизенкова спрашивает, а что с мобильной студией? С мобильной студией пока ничего, пока, то есть мы дали задаток и собираем деньги, если вы нам пришлете, мы будем очень рады. Надеемся, что в двадцатых числах э, удастся отдать всю сумму, есть, конечно, большие проблемы сейчас в связи особенно с этим кризисом, с э, ну, чисто банковские такие начались. Конечно, но, честно сказать, присылают деньги в рублях. Не, понятно, да. Ну да, не, ни, не, ни, не, ни, не ни, только в, в рублях, да. Но было бы неплохо, да, если бы помощь ускорилась, усилилась, потому что а, есть несколько человек, которые шлют постоянно, да, он вот, один из них, но не хочется этих людей а, больше доить, потому что, ну, потому что это неправильно. Так, вот. Прочитаю сейчас донаты. Владислав и его пантерка Тверь. В честь 75-летия победы Путин назначил цену 75 рублей за 1 доллар. Гениально. Очень хорошо. 75 рублей за 1 доллар. В честь 75-летия победы. Инг, пенсионер Книн Сарапольцева. Вячеслав посылаю в свой день рождения. У нас уже 10 марта. Смотрю, вас 6 лет. Уважаю, верю вас многих разбудил за эти годы. Мечта увидеть вас после перемен в высшей власти. Альтернативы вам нет ни у кого нет конкретной программы, народовластия, план выхода России из кризиса с вами, будущее России. Спасибо огромное, огромное спасибо. Еще раз с днем рождения у вас, здоровья. И нам всем увидеть Россию проснувшейся, обновленной, без всякой вот этой сволочи. Спасибо. Пробник 2. Прошел, прошел. Говорит, у вас Женя, тандем хороший, чаще. Да, я тоже. Ну, Женя ча чаще не может, а я с удовольствием. Олег Васильевич Бородин, кнопка «Спонсировать» не работает. Пишет недопустимый формат, количество цифр. Карта маэстро. Мы с тобой, Вячеслав, просто на не лезем пока. Всю правду глаголишь в руку. Олег, 51 год, Иванов. Спасибо. Юлия. На шоколадку к празднику. Спасибо. А, это, это шестое число, я уже читаю. Это уже. А, так, и... Так, так, так. Господи. Пытаюсь сейчас открыть донат студии на колесах. Да, студия очень пригодится, конечно. Хотя я говорю, что в последнее время боязно так кругом про этот вирус говорят. Рассекать там... Ну, в любом случае все переболеем, так что все там будем... Я думаю, что не особо это страшно Волшак В фильме «Тайна, «Тайна мадам Вонг», они там на, на кассере, там, Абдулов Пей-пей, все там будем Пьер Машард, Уважаемый Вячеслав, посылаю на мобильную студию Извините, что больше не могу, да здравствуй, революция, спасибо, Пьер Машард. Спасибо огромное, Пьер Машард. Очень большое спасибо и никаких извинений, Зачем? За, за, за что вы извиняетесь, вы что? Спасибо, Валентин Ирина, у нас все получится, ваша цель будет достигнута, привет из Минска, спасибо. Ну, Валентин Ирина, это наша общая цель, потому что Минск, Белоруссия, ну Белоруссия крепко-накрепко связано с Россией. Если Россия будет свободна, и Белоруссия будет свободна, если Россия будет в рабстве находиться, я вообще не знаю, где будет Белоруссия, понимаете же сами. Спасибо огромное. Серега Гордборс. Спасибо, Сергей. Серж Малец. Здравия вам и вашей семье. Сегодня наткнулся на канал «Лох по жизни, сколько говна и клиты. на вас я еще... я еще никто не лил, я эту ссылку запомнил, написал на пару ласково. до сих пор все кипит, спасибо. Спасибо. Но я думаю, что сообщать о каких-то этих каналах, где на Мальцев льют грязь, какой смысл?» Огромное количество таких каналов. И понятно, почему это делают. Редегаст Сварожич. Сва. А, я что-то просто плывет. Их слава, об одном жалею не удалось пожать тебе руку. Когда ты приезжал в наш сраный городишко, купи хоть ты себе свою антилопу. Спасибо, спасибо, Сварожич. А какой городишко я приезжал, в какой с надо было написать, я вспомнил, потому что ну, все города, в которые я приезжал, они по-своему хороши. Я очень люблю Россию, очень люблю вот эти вот даже... Такие, как многим кажется разбитые города, такие как Балашов, да, там вроде совершенно глазу отдохнуть не на чем, а все равно находишь иногда что-то прекрасное и думаешь, как бы хорошо было вот тут поработать и, и сделать, чтобы люди здесь жили нормально, чтобы в них вода лилась из крана, какая-нибудь не вонючая, а нормальная, такая, как во Франции льется, чтобы можно было ее пить, да, чтобы не коричневого а она цвета была, чтобы более-менее там убрано, чтобы старые домики были снесены, построены новые, хорошие, не какие-нибудь коробки сраные, зачем они там нужны, земли-то вокруг сколько строй, не хочу, поэтому... А много еще видно старых домов, которые бы отреставрировать, и было бы прекрасно. Валерий ХБ, надеюсь, успел. Спасибо, Валерий. Ира, на студию, спасибо. Иван Иванович Иванов, организуйте цикл встреч с работниками забугорных профсоюзов, медиков, учителей, дальнобойщиков». Я думаю, что нам-то это будет интересно, а вот им будет ли это интересно? Можно подумать. Конечно, это, это хорошая мысль. Хорошая. Надо подумать, как это сделать, чтобы, по крайней мере, им тоже это было интересно. Валерий СП. Спасибо. Шарапов на студию. Спасибо. Это уже старые какие-то дела. Очень хорошо. вот э, ты сегодня превзошел сам себя, я тебе честно скажу, то есть это эпохальный эфир по поводу вот Альцгеймера, я сейчас никак не могу, я все оставшееся время, если честно, у меня две половины мозга, как и у всех людей, но у меня как-то они могут, как у дельфина, работать автономно, но в ущерб, вот одна половина вела... И эфир после этого, я думаю, вела очень плохо. А вторая половина анализировала все время И это я охреневал. Понимаешь, я ладно, фиг с ней вот с, с той частью эфира, которые были после Альцгеймера, но это такая гипотеза, которая объясняет вообще все. Понимаешь? Причем там еще, ну, это чисто мой такой из пальца а, наблюдение. Помнишь, когда ты говорил, что Путин, когда идет, он одну руку прижимает там к стороне, да. как будто значит, он такой белогвардейский генерал, придерживающий шпагу? На самом деле это называется ну, нарушение ассоциативных движений. То есть, когда мы идем, руки наши двигаются, и у болезни Паркинсона это явное ну, заболевание. А видишь, мы сейчас связываем Альцгеймер, Паркинсон, как в одну такую большую глобальную нейродегенеративную патологии, То есть, мы допустим, человеку, у которого болезнь Альцгеймера, раньше или позже у него симптомы Паркинсона появляются. У человека с болезнью Паркинсона раньше или позже нарушение в памяти. И то есть, это спектр э, расстройств э, на одной стороне болезнь Паркинсона, на другой стороне Альцгеймера и тысячи всяких вот этих комбинаций между ними. То есть, кто знает, это было давным-давно. То есть, может быть, это у него сейчас доходит до логической точки. А не то, что он там из себя белогвардейского офицера изображал. Но да. это говорю, это чисто такое наблюдение. Я, конечно, смотрю за ним, за треморами, за выражением лица. Он себе наколол, знаешь, ботокс, у него ничего не сокращается. Сложно сказать, это у него отсутствие мимики из-за этого, или отсутствие мимики, именно как одно из проявлений а, Паркинсона. Да, очень интересно. А вот ты мне. Скажи, в этих делах я не понимаю ничего, а, ну, я понимаю, что медикаментозного лечения нет, но сейчас же писали, по крайней мере лет 5 назад, я читал про какие-то чудо-электроды, которые в, в, в, в, это, пропиливают башку, вставляют какие-то чудо-электроды, они там чуть ли не от аккумулятора да, заставляют мозг немножко шевелиться. Ну, ты говоришь про deep brain stimulation, глубокая стимуляция мозга, то есть, действительно, у тебя как пейсмекер небольшая батареечка под этим, и они в гипоталемические ядра вставляют электроды, манипуляция там 20-30 минут, но оно помогает только при треморах, при... Господи, ну при трясычухе одним словом Нет, это, вот, это вот, то, вот то, что ты говорил это, это я помню А я читал про то, что там какие-то Вставляют электроды и модулятор какие-то на разных частотах подает сигналы и что как-то это ну, ну, не знаю как объяснить понятно что такой человек не управляется как робот но у него как, как возникает вот во время работы большие возможности головного мозга именно двигательные какие-то не не мыслительные а именно какие-то связанные с двигательной функцией. вот это писали и даже я если поднатолк уже вспомню где сейчас, сейчас я не знаю вот ты мне сказал я тогда уловил ты мне сказал про эти электроды но ты сказал как вроде вроде как лечение а это как э, ну как гаджет дополнительный да как вот разчик и, и что-то у тебя лучше руки дергаются ну, если что-то есть то я не думаю что это в россии я знаю что Маск этим занимается но это настолько все в зачаточном состоянии что никакой там коммерческой и ежедневном применении, еще нету речи. Я не думаю, что у него там что-то там такое стоит. Не, я имею в виду, у меня там разговор о другом, я надеюсь, что не, не поставят, вот о чем, а то вдруг уже там есть в виде изделия, завтра притащат ему хоккейный шлем, который он неправильно одевает, он его застегнет и опять как огурец зашагает, понимаешь? Вот чего я боюсь. Как, как, как ни парадоксально, слава Богу, такого еще не изобрели. Надежды Представляешь, вот все-таки в какой стадии мы находимся. И, наверное, это важный очень тезис сегодняшнего эфира. Мы рады, когда у нас в стране жопа, и мы рады, что не изобрели вещей, Которые помогли бы человечеству И очень сильно помогли Потому что они могут помочь этому хуйлу. Представляешь? Это вот до да, да какой, какой стенки нас приперли Что мы вот, ощущаем себя в таком состоянии да, В состоянии совершенно ненормальном Даже ненормальном для крыс Про которых мы сегодня говорили а, по Путину, по полюсу обязательного медицинского страхования. Лоботомия, да? Вот такие дела. Ну что ж, будем, наверное, заканчивать. Я сегодня не прочитал о событиях, которые произошли. Или еще есть у нас время поговорить, как ты считаешь? Два часа. Про события. Ну, нет, не два, но вот восемь минут. Просто... 8 марта, конечно, очень важное событие было, если помните, в 1917 году, 8 марта с суфражистские вышли, и потом подключились уже путиловские рабочие, потом матросы-солдаты, ну и все знают, что получи как получилась февральская революция, то есть именно так, началось все с женщин, поэтому, конечно, я от ней... Не поздравил сегодня с 8 марта Я поздравляю всех женщин с прошедшим праздником 8 марта Я поздравлял через свой телеграм-канал Подписывайтесь И очень важно, конечно, мне было бы до каждой женщины донести, что их роль в борьбе, роль в революции очень важна Потому что без женщин мужчины никакой революции устраивать не будут Женщины тут... Главный побудитель. Это не только я вам говорю, да, и, и не только доктор Фрейд об этом говорил. Но, но как-то эта жизнь показывает, что так оно и есть. Вот. Китай в 1963 году аннулировал а, аннулировал Айгусский, айгунский договор. А, вы помните этот договор 1858 года по которому перешли те самые территории, на которых находится Хабаровск, Владивосток и прочее. прочее. А это были китайские территории. Айгунский договор, так сказать, лишил Китая этих территорий. А в 1963 году он отменен этот договор был. И после никто не. То есть после его денонсации со стороны Китая, Мао Цзэдун, это сделал, после никто про него не вспоминает. Это в России он действующий, понимаете, а в Китае он не действует, это когда э, спрашивают насчет Китая. Более того, в Китае в музей э, вот этих северных территорий русских не пускают. А все остальные граждане иных государств, которые приходят, узнают, что это временно оккупированные территории, на которых находится Россия, и в, что договор этот давно денонсирован, и, в общем-то, рано или поздно Китай подождет от территории вернуться в Китай. Вот, и, не знаю, хотел что-то еще. А, ну, вот... Важная, наверное, тема, убит Масхадов был, если вы помните, в 2005 году. Вы знаете, вот как бы не относиться к Масхадову, я всегда к нему относился гораздо лучше, чем к Кадырову. То есть, как небо и земля, конечно. Масхадов воин, Масхадов мужчина. Ладно, Никит Хрущев в 1963 году выступал и заявил, что нашему народу нужно боевое революционное искусство. И вот много по этому поводу написали, по поводу этого его выступления. Но надо сказать, что парадокс этих людей. Они требовали революционное искусство, они требовали положительного знака относительно революции, а сами боялись революции как огня. Представляешь, то есть вот в этом самое большое противоречие коммунистического режима, потому что он возник в связи с революцией, да, а очень они всего этого боялись, а сам Никита Сергеевич заявил, что очень нравится ему песня «Рушничок», понимаешь, то есть вот он критиковал Евтушенко, Эрнста Неизвестного, а сам... Любил песню Рушничок. И ладно бы, если бы это была там старинная народная песня. А это был новодел 59 -го года, понимаешь? То есть они это вот то, а же, что, да, то, то же, что и сейчас происходит. Абсолютно то же самое. То есть некий, некий заменитель некий какой-то заменитель, то есть вместо красного э, знамени, которое поднято над Рейхстагом, э, колорадская лента, вместо э, каких-то э, реальных героев, какие-то выдуманные герои. И тогда это уже, то есть на, на чем основал это Путин? Он Все это основано именно на той базе, которую подготовили коммунисты. Они же очень здорово после войны Отвергли все, что связано с революцией. Она им не нужна была, они ее очень сильно боялись. Они говорили про революцию, какой-то Фетиш, такая Великая Октябрьская социалистическая революция. А Фетиш выражался в виде каких-то медалек. Ну, то есть то, что можно материально пощупать. А идеологически какая там нахер революция, о чем речь? Так, вот такие дела. И... Так, кто-то уже, я хотел человек заблокировать, а кто-то уже сделал это раньше меня. Жуткие дела, да. И вот последнее, наверное, что я хотел сказать, это то, что 9 марта 1953 года на похоронах Сталина задавили несколько сот человек, сколько до сих пор не знают. Представляете, вот пришли люди проститься с вождем народов, а их передавили. И вот ты знаешь, Жень, я всегда хотел узнать, вот если есть тот свет, то куда таких дураков там отправляют? Ну, вроде в ад не за что, да? Но в рай точно нет, не за что. Понимаешь, вот мне кажется, для дураков, вот для таких, которых там задавили на похоронах Сталина, должен какой-то специальный там чулан существовать, бокс, а? да, какой-то изолятор такой, изолятор, вот именно для этих, да, которые там погибли, да, мне с одной стороны вроде их жалко, потому что они дураки, а с другой стороны абсолютно не жалко, потому что, ну, они погибли как дураки, вот, это, это жуткое какое-то вот, двойственное состояние, какое-то даже я бы сказал брезгливости состояния относительно этих людей. Если бы э, был тот свет, да, и там как-то распределяли, я лучше бы попал э, вот э, в какой-то ад, где там содержат каких-то злодеев, чем вот к таким дуракам. Это для меня была бы самая страшная пытка. Вот такие дела. Ну, давай будем заканчивать, наверное. Еще раз поздравляю с прошедшим 8 марта всех наших Я дам и желаю, наверное, чтобы, ну, наверное, чтобы их доля такая тяжелая в России, женская доля всегда в России тяжелая, чтобы она как-то все-таки облегчился немножко. Она стала не, немного более такой радостной, что ли, в связи с тем, что у России появились какие-то перспективы. Я понимаю, что за один день ничего не получится и что нужно пройти весь этот ад, связанный сейчас с кризисом, коронавирусом и так далее, революциями. Но мы должны это пройти и мы не должны этого бояться. Мы должны победить обязательно, чтобы потом было, в общем-то, что делать Понимаете что, чтобы, чтобы улучшить нашу жизнь Потому что пока мы не получили Страну в свои руки Мы ничего не сделаем Чтобы улучшить нашу жизнь Мы только будем э, видеть Как она постоянно ухудшается Скажи какое-то слово Ну ты сегодня ну, сказал Ты сказал смотреть. сегодня великие слова Поэтому да, Я думаю, сегодня все сказано До следующего эфира Всем привет. Всем привет. Большое спасибо. Там вот некоторые люди пишут, э, просят с Женей связать. Я думаю, вы пишите мне, я буду ему письма пересылать, нет вопросов никаких. Ну, чтобы не напрягать его, я думаю, это будет правильно. Пишите www.мальцов64собака.gmail.com Можете писать мне на Телеграм. Некоторые э, пишут через э, э, чат авторского канала Вячеслава Мальцева, я отвечаю. Я потому что чат весь читаю. Спасибо, да здравствует революция, до свидания. Всем привет, пока.